Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании «Стандарт» на 46 предметов. Немного о компании «Стандарт». Сама компания находится в Харькове, но заводы у них находится в Китае и в Индии. Набор является полупрофессиональным. Поставляется бумажные упаковки. Важная информация, здесь комплектация на русском языке самого набора – Материал изготовления хромово-анадевая сталь, CRV указано на упаковке, указывает производитель. И соответствует стандарту ISO 9001. Комплектация стандартная, как для набора на 46 предметов. Данная комплектация есть практически у всех производителей. Также набор стандарт. В комплекте идет одна трещотка под квадрат 1,4. Трещотка на 48 зубьев. Считается силовая. Она разборная, можно внутренность, внутренность трещотки обслужить или заменить. Имеет реверс и быстрый сброс головки. Рукоятка комбинированная пластик, Черный цвет, это у нас резина. Надпись стандарт на металле трещотки, на рукоятке. Длина трещотки составляет 165 мм. Отверточная рукоятка. Рукоятка здесь из пластика, имеет присоединительный квадрат. Можно подсоединять или трещотку или удлинитель. Применяется данная рукоятка или с головками. Можете подсоединять, или подсоединять биты, которые упресованы в головку. Так, Т-образный вороток. под квадрат 1.4 три удлинителя 50 100 э, и 150 миллиметров это гибкий удлинитель для труднодоступных мест кардан под квадрат 1.4 э, кардан соединен металлическими ставками то есть он не разборной Далее головки в наборе 13 головок под квадрат 1,4, профиль шестигранный. Надпись стандарт на металле, головок 14 мм. Общее количество головок 13 штук. Далее биты. Бит здесь 21 штука в верхней крышки, биты прессованные головку. Шлицевые, крестовые, биты шестигранные и биты торкс. Все биты подписаны согласно размеров и ячейкам, в которых они лежат. И небольшой набор Г-образных ключей, три ключа. Есть также переходник для того, чтобы можно было работать с шурповертом. То есть подсоединяете или головку, или биту и вставляете в патрон шурповерта. Набор полупрофессиональный, но визуально, э, если брать по литью инструмента, то изотолен качественно. То есть без следов литья, без сколов, без вмятин. То есть, все хорошо отполировано. Имеет серебристое защитное покрытие, матовое инструмент. Применим он для домашнего использования или для личного э, ремонта автомобиля. По кейсу. Кейс цельнолитой. То есть нету здесь у нас зависы, здесь полностью отлит он цельный по инструменту, который закреплен в верхней крышке. Здесь он очень хорошо вставляется, то есть и исключает выпадание. По габаритам кейса. Вес набора 1 ,16 кг 16 грамм, ширина 24 сантиметра, высота 4,5 сантиметра, длина 12 сантиметров. Запирание на пластиковую защелку. Одна пластиковая защелка. Кейс здесь простенький. Пластик средней жесткости, то есть хорошо пружинит нажатием пальцев. Надпись стандарт на верхней крышке. Вот такой вот небольшой набор под квадрат 1,4. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.